Вот и она. Она долгожданная бонусная карта. Большое спасибо Петру за то, что она, в принципе, сегодня попала на наши экраны. Ну, Зэк Тим против Косы Смерти. Карта Мираж и Зэк Тим сегодня представляют Дианочка, Фолосонок... Не знаю, как правильно... Фолосонок, Фолосенок... Как, как правильно читать этот никнейм? Марик, озвучка от Рейна и Мастер Диглан. Ну, а команду Коса Смерти представляют Донт Лайк, Рейдж... Рейдж, <laughs> я, господи, что за сложный никнейм это сегодня Эвольверс и два рейджа, короче, даже три рейджа, вот такая вот история Два минуса от игроков обороны на приеме выхода на точку Б это Игроки обороны это те самые uh, ребята Зэк Тим, Фолосонок Хороший хедшот по одному из рейджей Донт лайк минус Марик, ну и мастер Дигла завершающий фраг В общем, здесь в обороне проблем не было Предыдущий матч мы смотрели, там вот были, а вот сейчас вот их как бы нет 1-0 за Зэг Тим, коса смерти пока что, пока что где-то там. И паузу, кстати говоря, именно от них. Так, жалко то, что про мясо играют в финал сегодня, а то бы скинул их в финал. Это, а, это тоже полуфинал, дамы и господа, вот прилетела информация, большое спасибо Фантому, который, кстати, является организатором проекта СПЛ Турнамент, так что вот... Если хотите участвовать на его турнирах, обращайтесь вот а, лично к нему. Он вас сориентирует, где что и как. Ну, пока у нас 16 секунд до конца раунда. Кстати, коса смерти принимает решение сделать форс-бай. Очень интересный и многообещающий, судя по всему, сейчас у нас будет раунд. Многообещающий он, конечно же, для косы смерти. Но это не исключает факт того, что они все равно могут проиграть этот раунд, даже сделав форс. Ну, Зэк Тим, кстати, вооружается скаутом, диглом, эмкой. Ну, в принципе, по баю должно быть все более-менее неплохо. Все-таки пистолетный раунд взят. Да, конечно, не было дефьюза бомбы, который мог бы насыпать еще дополнительных деньжат одному из игроков обороны. Но это, я думаю, не так уж и смертельно, положа руку на сердце. Два, даже три. Три дигла, дамы и господа, МК и скаут против пяти. 5... Так, нет, вру. Против четверых игроков с диглами и одним игроком с глоком. Uh, у игроков команды коса смерти один, кстати говоря, тот самый глок стоит АФК в респауне. Don't like. Entry frag минус озвучка от Рейна. И дальше начинается выход, судя по всему Должен, во всяком случае, начинаться выход Но как-то неспешны игроки атаки В своих действиях uh, Кстати, коса смерти, но у них же всегда проблемы С атакой Правда, обычно у них проблемы с атакой на тускане Не знаю, как будет сейчас Вот в чем вопрос Эвольверс вместе со своей uh, братвой Все-таки О! Oh. <с -tiny> um, понятно Все-таки выходит на точку А, делают это, кстати, не очень осторожно Донт лайк, like занимает позицию под хелпой и уступает Дианочке Ну, последним рейдж остается Он у нас... ой ой ой ой ой ой Все, он у нас Стоит АФК по-прежнему В себя он до сих пор еще не пришел Судя по всему, наверное, что-то случилось И пришлось отходить Ну, в таком случае давайте я заранее, досрочно Так скажем, прибавлю раунд команде Зек Тим А пока же 2-0 А куда пропало сообщество в СГГ? Ой, я если не ошибаюсь, оно было переименовано во что-то другое в свое время. И потом дальнейшую судьбу проекта в СГГ я, к сожалению, уже не отслеживал. Ну, было время, когда я вообще завязывал с Counter-Strike и с играми. Не было на этого совсем времени. Это был где-то год, наверное, интервал даже. причем я бы сказал где-то с 10 по плюс-минус 14. Как раз когда это все и происходило, и... К несчастью, я все это пропустил. Эвольверс отличный хедшот, но как отработать три минуса, которые сейчас успел сделать озвучка от Рейна? Одним хедшотом с Дигла, к сожалению, такое не реабилитируется, но вообще от слова никак. Фаласонок не успевает сделать минус, озвучка от Рейна врывается в эту перестрелку и забирает... Уже четвертого соперника Ну последним остается все тот же самый Evolvers, спасибо большое за подписочку Василий Игнатович Или не Игнатович Прошу прощения, Игнатов Инсид. вот Василий Игнатов Спасибо большое за подписку да. 3-0, ну по сути Пока что коллектив Коса Смерти Не в силах навязать какую-то борьбу Команде Зэк Тим Печально Печально, что это так Потому что я знаю команду коса смерти со сильной точки, ну, то есть с сильной стороны. Но это и прекрасно, с другой стороны, если вдуматься, команда зэк-тим получает неплохие достаточно шансы. Хотя будет еще вторая половина, которая все очень сильно может поменять, но поменяет ли, вот в чем вопрос. То, что она будет, это понятно, но не факт, ведь далеко не факт, что... Команда коса смерти заиграет сильно в бароне И Вольверс под покровом смоков Вместе со своими товарищами по команде Снова пытаются выйти на точку А И здесь какие-то перестрелки, которые вроде бы Даже выводят косу смерти в перевес Пусть и в минимальный на одного игрока Но это все-таки перевес Хотя бы появляется надежда на взятие Неизвестно, правда, к чему эта надежда все-таки приведет Бомб has been planted. Марик сбривает Эвольверса. Дальше попытка прострелить э, одного из игроков. Но рейдж не сдается. Кстати, два рейджа остается у косы смерти. Одним спрейдауном дабл от одного из рейджей. Это 3-1. Вот так вот. Сот в атаке не удивляет. Юра, я уже переживал. Думал, ты ушел, а ты, оказывается, все еще здесь. Это радостно. <laughs> Это радостная новость. Сот в атаке не удивляют, с этим полностью согласен. У сот всегда. На любой карте с атакой проблемы. Но, как я уже ранее говорил, преимущественно, конечно, у них проблемы с тусканом. Но на мираже, как видимо, все, в общем не сильно меняется. Марик допускает промах со снайперской винтовки и отпрыгивает на хелпу, куда как раз-таки прилетает хаешечка. Три минуса от атаки. И вот вроде теперь коса смерти могут зацепиться за еще один раунд. При учете того, что у э, фолосонка нет э, девайса. Ну, а озвучка от Рейна, как вы видите, сейчас вот погибает, да, результатом. Да, я молчу просто. Все понял, понял. Полосонок разжился автоматом Калашникова. Ну и Вольверс не позволяет его реализовать. Таким образом, 3-2. И как бы мы едем дальше, уже при чуть более интересном факте э происходящем, да. То есть происходящего, точнее. Ну, собственно, напомню, да, что просмотр данного матча, а точнее комментирование данного матча э, за комментирование данного матча можно поблагодарить Петра, э, потому что это ж Петр все-таки, да, он пришел как бы тысячу задонатил, человек, который пришел и задонатил тысячу рублей, вполне себе вправе заказать комментирование какого-то отдельного матча, поэтому респект ему, а мы... Отправляемся дальше, дамы и господа Рейджи продолжают уничтожать игроков обороны Один за одним Фолосонок последний И это 4-2 сейчас, попро... сейчас я попробую Прошу прощения, 3-3 Сейчас я попробую чуть-чуть углубиться в происходящее да, Потому что я немножко все-таки вылетел из колеи Тем, что этот матч я как бы не планировал сегодня комментировать Вторая пауза от косы смерти Вот сейчас я не совсем понимаю необходимости этой паузы По всей видимости, опять кому-то пришлось отойти Может быть и нет, но я надеюсь, что никто никуда не отходил, потому что обычно, когда игроки начинают куда-то отходить, это очень сильно меняет ход, ход событий. Но вот э, с этим очень сложно на самом-то деле поспорить, потому что проигрывается какое-то время, именно то есть... Не проигрывается, проходит. Проходит какое-то время, и атака, например, та же самая атака, которая сейчас набирает винстрик в три матч-поинта, не факт, что дотянут до четвертого, как минимум ввиду того, что, ну, просто сейчас кураж, который приходит к ним, он плавно начинает утихать. А команда Зэк за счет этого как раз-таки получает возможность пообщаться и решить, как провести последующий раунд. И вообще все последующие раунды относительно чего-либо, да. То есть, когда одна команда берет паузу, вторая получает возможность бесплатно пообщаться и решить, что же их ждет впереди. Да, ну вот у нас рейдж стоит АФК. Один из рейджей. Их, напоминаю, сегодня три у команды коса Смерти. Минус от Don't Like. Энтрифраг, фраг, который сейчас прилетел с респауна, да, если я не ошибаюсь. И да, я не ошибаюсь. А вон оно, бездыханное тело игрока обороны лежит под катериспауном. Минус от Дианочки, и все-таки бомба устанавливается на точке А. Насколько я понимаю, некому сопротивляться. И это явление, поставленная бомба, к несчастью, будет сейчас тянуть вниз команду Зэк Тим. Дианочка остается в соло. 8 хп и ФАМАС в руках. Очередь от Эвольверса. и раунд, к сожалению, опять же уходит в никуда. 4... 4-3. Вот, если вы заметите, да, я постоянно почему-то хочу прибавить раунд команде Зэк Team. Не знаю, что со мной не так, но, но почему-то я вместо косы смерти постоянно приписываю раунды их соперникам. Вполне себе это объяснимо на самом-то деле, да, потому что я знаю косу смерти уже очень давно. И знаю, что атака у них такая, что проще прибавлять раунды их соперникам. Интересно, а с Кадыком? Кстати, Юра, если я не ошибаюсь, без когда-то был матч, где я комментировал команду Zack там играл Дяночка, и кто-то мне в комментариях или на стриме сказал, что это прям реально девушка. Я уж не берусь, конечно, подтвердить, действительно ли это так, достоверная ли эта информация, но. Но что слышал, как говорится, за что купил, зато и продаю. Озвучка! <свист> <свист> как же больно сейчас косе смерти От такого, ох ты мой Была ситуация 3 в 2 И просто вообще э -э На ровном месте, 1 в 2 Со скорострелкой, Рейдж К сожалению, вообще не конкурентоспособен И теперь уже Я действительно могу прибавить раунд Команде за Тим, потому что это уже действительно Честно, 4-4 Они выигрывают раунд благодаря, конечно же стараниям озвучки от Рейна, который Просто сумасшедший даблкил по головам оппонентов оформил. Это прям было... Ух, как действительно прям больно. Даже я через экран монитора почувствовал, насколько сейчас сильно страдает коса смерти от таких хэшотов. Дымочек, который не сразу позволит выйти игрокам атаки. Но как минимум здесь... Не надо быть самоубийцами, чтобы в такие дымы выходить, хотя это коса смерти, ребята. Они не в такие дымы выходили, они в пять слоев смоков заходили. Эвольверс, кстати, делает энтрифраг по Фолосенку, убивая его со снайперской винтовки на меду. И тут уже, конечно, у нас подбегают игроки обороны в надежде разменяться, но не тут-то было. Вместе с этим начинается выход на точку А. Марик со снайперской винтовки забирает Донт Лайка like и пытается собирать теперь уже с чуть другой позицией, которая на этот счет, в общем-то, будет, наверное, полезнее. И да, это так и происходит. Минус от Марика. Фраг от Дианочки. Два в три, дамы и господа. Рейдж. Рейдж. Один рейдж придержал другого, и в результате не успевает. Не успевает убежать в яму игрок атаки. Лол. Рейдж! Ну, понятно все. Рейдж понял, что если здесь я не перестреливаю, дальше можно не стреляться. Боже мой, какая-то хахохма непонятная сейчас происходит. 5-4. Лостер, приветствую, да, помню, помню твой никнейм, уже очень-очень, конечно, смутно помню, но все-таки что-то там а еще осталось именно в памяти, потому что давно, если я не ошибаюсь, наверное, с лета, если не с весны ты не заходил уже ко мне на трансляции, поэтому, да, конечно, память немножко притупилась, но никнейм Лостер X Good я помню. Еще один донат прилетает от Петра, приятного просмотра, пишет Петр с 500 рублей прилетает. Слов сказать, спасибо большое Петр, А вот почему-то опять теперь донат не вылетел. Вот что с этой программой, черт возьми, не так? Я ума не приложу, не знаю, но почему-то вот донат то хочет вылезает, то не хочет не вылезает. Ладно, что поделать, жаль, но огромное спасибо Петру. Огромное количество донатов сегодня прилетело в его исполнении. Петр, вы лучший. Вы там, наверное, уже на первое место, ну, как минимум, на второе, по донатам точно выбились. Больше полгода, да, именно так и есть. Там мышка ловит приколы, или тип угорает. Я думаю, Юрон понял, просто что не получилось перестрелять соперника. И теперь просто взял он, и, как бы все. То есть он просто решил расстрелять воздух, если уж я не могу расстрелять своего визави. Марик отправляется на сейф, а счет в матче становится 5-5 при результате взорванной бомбы. Да, наверное, так можно сказать. Шифрует меня, да, точно. Ртони чат-бот почему-то вот решил, что не все уведомления о <laughs> донатах надо показывать. Странно, причем он не показал уведомления о первом донате, но показал о втором и снова не показал о третьем. То есть программа работает, она вот... Вообще, как, как ей заблагорассудится. Странные. Странные уж эти программки. Минус от Эвольверса. Энтри фраг за атакой. Снова. Ну, почему я говорю снова? Ну, потому что очень... Ча... Ох ты, Донт Лайк. Like. Не нравится ему, да? Не нравится ему игра команды Зек Тиму. Он именно поэтому, судя по всему, делает трипл килл. Озвучка от Рейна. Первый фраг на пути Кейсу. И все, путь Кейсу, к сожалению, очень быстро заканчивается. Вот такая вот печальная история. 6-5. Печальная история-то она, собственно говоря, вы спросите, почему, я скажу вам. Ну, потому что в сильной стороне, играя, команда Зэк Тим все-таки выпускает оппонентов вперед. Оппонентов, у которых без конца были проблемы, у которых два раунда к ряду стоял АФК-игрок. Но все-таки, опять-таки, классом я считаю, конечно, команда Коса Смерти чуть-чуть выше При всем уважении к коллективу Зэк Тим, но игроки Косы Смерти являются более сильными игроками, чем играющие за Зэк Тим Ну, просто там, блин, за Косу Смерти убер-задроты играются, как говорится, да? Сань взялся бы как-нибудь основательно за настройку донатов. Я понимаю, времени мало и так далее, но хочется донатики с прикольным оформлением и озвучкой. У меня есть, видите, одна идея, но я, к сожалению, пока что технически ее не могу реализовать. Есть одна идея, я уже наметил, как это все будет выглядеть. Но вот как это сделать пока, блин. Сложно. Сложно и в какой-то степени даже невозможно. Но у меня уже, так скажем, план действий написан. Это будет. И озвучка будет. Будет, короче, кастомная озвучка на каждый донат На различную сумму Различное оформление на каждый донат будет В общем, будет по красоте, короче Да, как типа там у топов У топов твича там и так далее Хотя я не знаю, я честно признаться Даже топов твича-то и не смотрел Практически ни разу там Пару раз узнал, кто такой бустер Зашел посмотреть Поливанул и вышел В общем, вот как-то так не знаю, не знаю. Зачем? Так, ну, прям же, ну, совсем-совсем все плохо. Ладно, давайте не об этом. Давайте о матче. Счет 7-5. Don't like. Даблкил в очередной раз открывается каким-то количеством сумасшедшим э, на выходе фрагов. Это уже третий минус, кстати, от don't like. Пытается забрать еще и четвертого через самоки. Но это мне кажется уже, конечно, наглость. Я думаю, это прям очень-очень нагло. Ну, а дальше что? А дальше-то что? Фолосенок и озвучка от рейда. Остались вдвоем против трех соперников. 20 секунд до взрыва бомбы. И тут опять-таки не пахнет, конечно, ретейками. Можно пробовать выбивать соперника сколь угодно долго, но шансов практически нет. Минус от иволь! Шанс практически нет! Вот так, вот нахрен просто! Домой! Говорит озвучка Трейна! Домой! 7-6! Вообще в наглую сидит, дефает, это а Эвольверс даже и не поверил, мне кажется, в то, что вот так все будет происходить. Прикольно. Прикольненький момент, хочу я вам сказать. Вот так вот: 7-6. 13 раундов позади. В первой половине остается всего, что двоечка. Вот только-только. Ну и Вольверс, блин, как их зафейлил сейчас, а? Ну это же прям грубейшая ошибка. Грубейшая. 4 или 3 в 2 была ситуация. И проиграть еще и по дефьюзу. Но огромный респект, конечно, дефующему игроку. Я что-то никнейм немножко под... подзапамятовал. По-моему, это была озвучка от Рейна. Но роли это не меняет. Блин, это все равно прикольно. Кстати, озвучка от Рейна уже обладает статистикой 14 к 10. Если вы посмотрите на статистику всех остальных игроков обороны, вы поймете, что именно за счет этого игрока, по сути, <laughs> многие раунды забираются. Ну, Марик и озвучка от Рейна снова остались как-то вдвоем. Э, типа, не знаю, вот ну не знаю. Вот, минус от Марика. Ну, минус от рейджа. Хорошо. Но тут остался-то озвучка, он сейчас просто сядет на деф, как обычно, и все. Нет. А вот если бы сел на деф, я практически уверен, что выигрывал бы. Ну, то есть, он, как минимум, бы забайтил на внимание своего соперника. И это может быть принесло бы чуть больше профита. 8-6, первая половина за косой смерти ниндзя-деф лучший. Я согласен, кстати, Пётр, полностью согласен, потому что поистине э, в наглую сесть, задефать бомбу перед игроком атаки, это вообще всегда было, есть и будет круто. Жаль, что, к сожалению, популярность ниндзя-дефьюза, так скажем, да, э, пришла только с появлением Counter-Strike Global Offensive в с 16 это явление было не настолько популярное, хотя встречалось. Don't like, double kill, это прям вот дичь, дичь Ничего себе, Дианочка. Дианочка, что с вами случилось? Простите меня, пожалуйста, великодушно извиняйтесь. Что сейчас было? ха Ёки-палки, вот это вообще не зря, совсем-совсем не зря такой матч попадает на комментирование. Волосенок последний, но нет! Старание Дианочки просто понапрасну вылетает в трубу. 9-6, дорогие друзья, на табло, коса смерти выигрывают первую половину, но луз минимум за командой Зэк Тим по-прежнему имеется. То есть надежда все-таки есть. Бывает так, что игрок мало настреливает, но по факту пользы приносит команде немало. Полностью согласен с Юрием. Поскольку важно не количество фрагов, а их качество и уместность. Да? То есть если ты делаешь, например, энтри фраг и выводишь команду в численный перевес, это важнее, чем сделать ну, какой-то там рандомный минус где-то, например, в размен тиммейта. Хотя, опять же, все зависит от ситуации. Но да, в целом посыл абсолютно правильный. То есть не каждый минус важен Вернее, не каждый минус одинаково важен Ну вот, например Энтри фраг от рейджа в данной ситуации был очень важным, да Потому что как минимум игроков обороны осталось больше, да Далее хоть и последовало размен Вот этот минус уже не настолько был важен, да Хотя, опять-таки, вот размен от игрока атаки тоже был важен Вот, вот, как бы, вот такая картина, да То есть в какой-то ситуации один важнее фраг, в какой-то друг... Рейч, ну, такое, конечно, нужно было забирать, но подарил возможность Марику понадеяться на победу в пистолетке. Бу, ха -ха -ха, ничего себе. Понадеялся, елки-палки, вот это да. Минус от Марика, и это 9-7. Что ж, реализация луз минимума подъезжает, никак иначе. Коса смерти в сильной стороне проигрывает пистолетный раунд, и это, конечно, тем, что ближайшие парочку раундов придется отыграть как-то без пестика. То без девайсов, прошу прощения, только лишь на пестиках. Импакта мало дают. Если чел идет 0.17, то можно сказать, он лишь дает инфу больше ничего. Ну, само собой, но мы же сейчас говорим про хоть какие-то фраги. Человек, который идет 0 на 17, конечно, вообще никакой пользы для команды не представляет. Даже инфу, которую он дает, по сути, можно и не использовать, собственно говоря. Ну что, рейдж с Эвольверсом смогут ли выбить трех соперников с точки? Я, честно сказать, думаю, конечно, не смогут. Опачки! Опачки! Подъехал минус по фолосенку, фолосенок зря, кстати, сейчас так подставился, но окей, мы уже понимаем, что позиции игроков атаки это яма и ковры, и, конечно, такое не выигрывается ни в коем образе, ни в коем виде. Эвольверс погибает, 9-8, и последний экономический раунд от косы смерти, который, по идее, должен сравнять команды. Две трети накоцать, это лучше, чем одного убить и спать уйти. <смех> в какой-то степени, да. Да, вот Петр пишет, что 0.17 это якорь. Я полностью с этим согласен, да. 0 на 17 это игрок, который будет тянуть команду вниз. Даже если... Не, ну, конечно, надо опять-таки, да, понимать про демейдж дилинг. Тут э, тоже и нельзя, в общем-то, сказать, что Юра не прав, потому что если он идет 0 на 17... Но в каждом раунде он снимает с каждого соперника по 99 хп... Оставляя всей вражеской команде по одному хп То, конечно, тогда он хоть и не убивает, но является очень полезным И вот в этом плане в Counter-Strike Global Offensive есть хорошая графа Называется ассист И вот в таком случае каждый этот минус станет впоследствии ассистом для этого игрока И, собственно, это уже будет отражать его полезность Да, пусть он, может быть, и не убивает, но зато он много демейдж-дилинга наносит по вражеской команде Вот это полезно то есть тут, опять же, все очень вариативно. Нужно каждый отдельный матч анализировать. Что ж, пауза закончилась, и мы а, выдвигаемся дальше. Вот ассистов в 1.6 не хватает. Ну, кстати, сейчас на многих паблик-серверах ее внесли, да? Ну, систему ассистов. Но только на паблик-серверах. Ну, в принципе, кстати, есть ассисты на фасткапе. То есть в статистике можно посмотреть а, Ты где родился, стример? Я родился в России Энтри-фраг за фолосенком И начинается выход Минус от Эвольверса. Дианочка Ответный фраг по самому Эвольверсу. И ситуация с перевесом для игроков атаки Собственно, выходит ну, весьма и весьма успешно и Дианочки не позволяют... Ой, простите, не Дианочки Мастеру дигла не позволяют сразу поставить бомбу Но, тем не менее, Дианочка прикрывает И бомба все-таки установлена Ну нет, ну тут, конечно, уже ошибка Зачем с ножом лезть вот, вот в такую ситуацию? Очевидно же, что это не сработает Рейдж один против двоих И тут череда сумасшедших хэдшотов от Дианочки И 9-9 Собственно, как я и говорил Экономический раунд от Касы Смерти Который, на мой взгляд, обязан сравнять эти самые коллективы Сот удачи, Никер, приветствую ну, на автомиксах тоже есть ассисты Не на всех, но есть Ну, вот как бы То есть, эта штука действительно полезная Она больше может рассказать о действиях игрока э, Собственно, о том, чтобы Хоть какие-то выводы делать По тому, что он делает в целом Да, то есть, чтобы понимать Он действительно якорь или хоть какую-то пользу Но все-таки несет Господи, Фолосенок просто бесподобно сейчас реализует свой дигл. Вот не было девайса, но на дигле даже сумел сыграть очень-очень здорово. Один фраг, как минимум, сделал. Ну, вот этот минус, допустим, был, по сути, не так уж и важен. Вот озвучка от Рейна. Заход в спину и минус don't like. Если бы этот заход в спину, конечно, был совершен чуть-чуть раньше, то это позволило бы игрокам атаки выйти, может быть, чуть-чуть успешнее на точку. Но ну, какая здесь может быть успешность? Как бы ты не можешь телепортироваться в спину соперника, да, тут как ни крути, туда нужно бежать. Ну, два рейджа, и один из них просто сумасшедший хэдшот сейчас ставит в озвучку Рейна. И это десятый для косы смерти. На удивление, но первый же девайсный, который, в общем-то, девайсным было сложно назвать, а по сути является... Одним из ключевых раундов для кассы смерти именно этот раунд выводит их вперед и частично лишает команду за тим экономики. Важно понимать, что он лишает экономики действительно только лишь отчасти. И точнее, на будущее. То есть для того, чтобы выбить деньги с атаки, нужно забирать 1-й раунд. В противном случае не будет никакого проку от взятого десятого. Потому что если сейчас счет сравняется и будет 10-10, коса смерти уже на этот раз останется без денег. Ой-ой-ой! Какой дабл-хэдшот! Черт возьми, минус от Марика в ответочку. Но рейджи, рейджи сегодня во всей красе предстают между... Перед нами, не между нами, а перед нами Прошу прощения, дамы и господа, еще один хэдшот от рейджа Ну, как сказать хэдшот Первая пулька из трех попала в голову Вторая добила не в голову Но, блин, 11-9 Ну, по сути, два минуса в яме все, что ты решила, это... <смех> Все, что ты решила. Все, что ты решила в этом матче, в этом раунде, это два минуса в яме. И пауза от команды Зэк Тим. Последняя, кстати, пауза, которую вообще могут взять коллективы. Напомню, коса смерти свои две паузы а, потратили в первой половине. Ну, а Зэк Тим во второй. Так, ну и пока что прочитаю быстренько чатик. Просто до этого говорил, что вроде в Узбекистане. Или я путаю, наверное. Нет, я в Узбекистане более того даже никогда не был. Помню, взял чела в клана, он даже хелпануть не может. Пушит с петухом под флешку и умирает первым. Ну, такого, наверное, да. Такого игрока сложно назвать полезным. Бывают просто неудачные дни недели. Мне КС не приносит удовольствия играть. Так, пофаниться можно. Ну, да, наверное, в какой-то степени есть. Стример, а ты скучаешь по тому времени? Когда Counter-Strike 1.6 был прям вот на пике? В какой-то степени да. Ну, я скорее скучаю по тем временам, когда можно было потусить в компьютерных клубах. Вот это вот та атмосфера. Сейчас компьютерные клубы, это не те компьютерные клубы, которые были раньше, как бы, да. То есть это была совсем, совсем другая история, да. А, Саня, ВК, чек. А, ничего нет в ВК. Срочно, ну, я в ВК, но ничего нету здесь. <смех> и записывает голосовое Как я тебе голосовое-то, Дэн, буду слушать? Не же ведь Что ж, пауза закончилась Коллектив Зэк Тим вроде бы как планировали, наверное, выход на точку Б Но что-то пошло не по плану И потеряли своего самого основного убийцу И самого полезного игрока от своей команды Следом еще и Марик, к сожалению, погиб, но мастер Диглас сумел забрать хотя бы одного из рейджи взамен на трех погибших тиммейтов. После игры зайди, пожалуйста, до 20.00. А, ну я типа, нет, финал сегодня не смогу прокомментировать, я сейчас ухожу через буквально 20 минут. А если ты об этом... С ночевкой тоже в детстве ходили. Да, да, да, вот я и про что и говорю, это было совсем другое время, и компьютерные клубы были тогда совсем другие. Саня, привет! Uh... <карпов>, Карпов теперь на этот раз. <карпов> приветствую. <карпов> знал ли ты, что вышел порт на CS1.6 на Android? Да знал, конечно, уже давно, достаточно он вышел. Во всяком случае, я уже давненько в нее играл. Когда-то. Еще на... Еще на Samsung Galaxy S2 я играл uh, в Counter-Strike портативный. И Samsung Galaxy S2 у меня был, по-моему, в 2010 году. Вот уже тогда это было. За 500 долларов про ты никуда не пойдешь. Ну, сложно с этим поспорить. Конечно, да, за 500 долларов, наверное, я позвоню и скажу, нет, ребятушки, дела мои, давайте-ка вы меня подождете. Да, но это 500 долларов, как бы, потому тут, извините меня, совсем другой градус происходящего. Но не все, конечно, не все дела я смогу пододвинуть Допустим, например, Best of 3 матч я не смогу прокомментировать ну никак Вот Best of 1, допустим, ну да, за 500 долларов Но, но не более того Минус от Рейджа разменный фраг от озвучки Рейна И не успевает убежать в яму Дианочка Но, однако, из ковров озвучка от Рейна постоянно продолжает планомерно забирать по сопернику Вот, по-моему... Выше всех похвал играет он, но не хотят, как говорится, да, ну не хотят вообще ни в коем образе, ни в коем виде его тиммейты ему подыгрывать, хотя статистика получше стала относительно первой половины, то есть больше стали убивать его тиммейты, но по-прежнему этого недостаточно для хэппи-энда, так скажем, да. 400 КГ, да, хороший игрок был так. Мой кумир, пацаны, все равно так остался. Игрок 400 КГ. Да, Евгений Габченко, да, если я не ошибаюсь. Он, да, он всегда был тоже одним из моих любимых, во всяком случае, АВП. Я неоднократно... Я пересматривал его мувики просто до дыр. Я просто хреново тучу времени вообще, в принципе, потратил на просмотры демок. Мувиков команды М19, на мой взгляд, одна из самых успешных команд, которые были в КС, в принципе. Ну, первые обладатели титула Чемпионы Мира, в общем-то. Ушедшие из Counter-Strike непобежденными. Don't Like. Пытается провести ретейк. Времени, в общем-то, достаточно ввиду присутствия DeFuse Kit. Ой, как не вовремя заканчиваются патроны в калаше-то! Яй-яй-яй-яй-яй-яй, понятно, да? Песенка спета у Don't Like, потому что у него в Юспе, к сожалению, патроны закончились тоже. И, в общем-то, оставшись оба без патронов Ну, понятно, он достанет нож, побежит его резать Соперник просто будет убегать И времени на дефьюз так или иначе не останется Я тот чел, который постоянно спрашивал тебя best of 3 Ты мне отвечал best of 1 <laughs> Да таких, кстати, очень много Очень много лостер, кто приходит и спрашивает best of 1 Я говорю, нет, best of 3 А когда best of 3, они приходят и говорят, это best of 3 А я говорю, нет, это best of 1 Короче, блин, я запутался, вы поняли, в общем Не угадывают зрители <смех> ну что, три дигла, МК и АВП Хоть и э, плохой достаточно бай Но если АВП с эмкой сделают хотя бы по минусу То диглам уже будет дышаться чуть-чуть легче Илья приветствует Ну вот это поворот, которого я совсем не ждал, дамы и господа Если дигл... Ой, если МК и АВП сделают по минусу Диглам будет дышаться легче. Вы помните, да, я сказал эту фразу? А теперь посмотрите, сколько фрагов сделала МК и АВП. Ни одного. Четыре минуса от парней на диглах. Ну, мастер дигла сумел зайти в точку. Здесь, кстати говоря, Вольверс, Тот самый человек на АВП, может быть, но все-таки нет. Минус от Эвольверса 13-10. Помню, как хейтеры 400 хг называли его софтером, пытаясь дать какие-либо пруфы. Ну да, кстати, к слову, к слову, пруфов так и не было никаких. Сейчас тоже пойду в кс поиграю. Стасик, правильное решение. Кс-очка, вещь хорошая. Саня, читай выше. У тебя есть какой-нибудь ник подогнать мне? Ну придумай себе ник. Ник-то это легко придумать вообще. Это очень легко. Что-нибудь, что... По твоему мнению, тебя будет характеризовать какое-нибудь ясное, понятное слово Придумывай себе такой никнейм и все Марик минус Рейдж Другой... Вот сложно, к сожалению, комментировать данный матч ввиду того, что слишком много игроков с ником Рейдж То есть три игрока практически с одинаковыми никнеймами, это сложно Смотрю тебя и сразу 2008 вспоминает компьютерные клубы, 8 класс и так далее. Спасибо тебе. Да не за что. Всегда, пожалуйста. Блин, восьмой год. Восьмой год. Это у меня уже получается... Я уже уч... в училище на втором курсе учился. Да, и, кстати, тоже ходил в клубы играть. Это было здорово, да? Я очень рад, если я у кого-то ностальгическую нотку по Counter-Strike вызываю. Комментирование матчей, просмотром игр... Потому что это непередаваемые ощущения ностальгии, которую могут почувствовать вероятнее всего только те, кто... Ну, не вероятнее всего, а только те, кто пережил эти моменты на себе. Потому что, ну, не объяснишь, например, новой школе, да, каково это было раньше. Там, на майкрософтовской мышке пытаться тащить там в... Что-то там в 1.5, например. Ну, это не объяснишь никому. И что это было, опять-таки, ночные походы в компьютерные клубы, в которых наркоманов было больше, чем геймеров, например, да, в которых можно было просто прийти и не уйти. Вот такие места были. Ну что ж, дамы и господа, 14-10, три игрока атаки под точкой Б готовы, в общем-то, штурмом ее забирать. Конечно, мне так кажется, что готовы. Но, видимо, сами они, к несчастью, не готовы. Минус от озвучки от Рейна Такая вот история The bomb has been planted. 4 в 3. Бомбу все-таки удается на точке Б поставить. Но здесь, опять же, пассивное удержание этой самой точки приводит к возможности увидеть поставленную пачку. вольверс, рейдж по минусу и последний фраг. Все за тем же самым рейджем или уже за другим. Я уже, черт возьми, сбился. Одни рейджи на карте. 15-10. матч и один раунд до победы Косе смерти. И 6 Прошу прощения. Уже теперь 5 раундов, но лишь до овертаймов. Каково это было после катки в КС устроить катку на улице, не меняя составы? Ха-ха-ха! Вот, кстати. Кстати, такое тоже частенько случалось. Но там еще иногда на замену люди приходили. Там иногда бывало, что вроде как начинаешь 3 на 3, а заканчиваешь и 5 на 5 и так далее. Ну, в общем, всякое бывало, да. Это всякое бывало такое. Можно было увидеть... Ну, во всяком случае, там... Если бы кто-нибудь попробовал оскорбить твоего родственника, ну вот его точно вперед ногами с монитором на голове бы вынесли. Время было чуть-чуть добрее. Озвучка от Рейна минус по рейджу Don't like. Don't like. Потерял мастера дигла, но все-таки смог его обнаружить. Но последний раунд, к сожалению, оказался быстротечным и, мягко говоря, неинтересным. Потому что ни единого фрага коса смерти не сумела пропустить. То есть всецело они выиграли последний раунд вообще ну, пиксель перфектно. Давайте, наверное, скажем так. Что ж, дамы и господа, матч подходит к своему логическому завершению.